Приветствую гостей и друзей моего канала. Хочу поделиться с вами, как я сбросила 5 кг на китодиете за 9 дней и показать вам мое меню за это время. Как известно, основу китопитания составляет белковая, жирная и малоуглеводная пища. Поэтому я полностью исключила из рациона все сладкое, мучное и все крупы. Но также я исключила продукты с высоким содержанием клетчатки, так как у меня есть симптомы синдрома раздраженного кишечника. Я не занималась подсчетом калорий и количества еды, просто ела досыта и при наступлении голода. В течение дня у меня было два основных приема пищи. Можно их назвать поздний завтрак и ранний ужин. И никакой дополнительной физической нагрузки. Мое меню было очень простое. Это разные виды мяса, молочные продукты, яйца, из углеводов я предпочитаю помидоры и квашеную капусту. Итак, мое меню. Сметана, творог и молоко с самой высокой жирностью, лучше фермерские. Для разнообразия добавляю сыры разных видов и яйцо. Яичница с беконом и салаты свежих овощей с моцареллой. А это глазунья из утиного яйца с помидорами и беконом, вареное утиное яйцо. Салат из сыра с помидорами, молоко и сметана. А это кито-гамбургер из круглого сыра Nature. Прослойки сверху, сливочное масло, глазунья и жареные помидоры. Некоторые рецепты есть на моем канале, плейлист кито питания. Например, этот яичница на сырной подушке. Семга с лимоном и сливочным маслом. Помидор всегда чищу от кожуры, так как это грубая клетчатка. Свинина в томатном соусе. Свинина и квашеная капуста. Свинина в сметане и свежие помидоры. Говядина с сыром и зеленью и квашеная капуста с оливковым маслом. Здесь у меня говядина, помидоры и сало. Сало добавляю, если блюдо получилось недостаточно жирным. Жирная пища очень сытная, благодаря чему долго не возникает чувство голода. Ужин из того, что было. Круглые шарики – это моцарелла. А это тушеная печень с квашеной капустой и суп с печенью. Рецепты также есть на канале. Из напитков рекомендуется минеральная вода в течение дня.